Universal Analytics и Google Analytics 4 – что общего, что нового, кому же стоит переходить, а кому стоит повременить, давайте будем разбираться вместе. Всем привет, меня зовут Наталья, и это новинки веб-аналитики. Концепция UI и GA4 Концепция Universal Analytics – это сеансы и обращения. Сеансы – это последовательность действий пользователя на сайте за определенный период времени. В рамках одного сеанса может произойти несколько просмотров страниц, событий, социальных взаимодействий и транзакций электронной торговли. Просмотры страниц экранов – это сколько раз была просмотрена та или иная страница вашего сайта. События – это взаимодействие пользователей с контентом, который можно отслеживать независимо от загрузки страниц и экранов. Например, события по скачиванию, клик по ссылке, отправка формы, воспроизведение видео. Дополнительно можно передавать спецпараметры группы контента, ClientID, UserID. Концепция GA4 – это события. События – это взаимодействие пользователей с сайтом или приложением, которое можно отслеживать независимо от загрузки страниц. Каждое событие может быть дополнено параметрами, свойствами пользователя и UserID. Параметры здесь будут названия просматриваемых страниц, которые аналитика собирает автоматически. Сумма покупок, почему было зарегистрировано событие для пользователя. Свойства пользователей – это характеристики тех, кто взаимодействует с вашим сайтом или приложением. Они позволяют изучить сегменты вашей аудитории, например, узнать, на каких языках говорят люди, в каких географических регионах находятся. Автоматически Google собирает пол, возраст, устройство, язык и интересы. Преимущества ga 4 Кроссплатформенная аналитика, которая строится вокруг событий, объединение мобайла, десктопа и мобильных приложений. В новом ресурсе можно увидеть весь путь пользователя, то есть все его действия на разных девайсах и платформах. Google Analytics 4 считает реальных пользователей, которые взаимодействовали с вашей компанией, а не устройства и браузеры, которыми они пользовались. В новом ресурсе используются три уровня идентификации – User ID, Google Сигналы и Device ID. Доступ к ML и NLP функции. Машинное обучение позволит предсказывать вероятность конверсии и создавать на основе этих прогнозов аудитории для Google Ads. Предупреждать о возможных тенденциях в данных, например, о товарах, на которые растет спрос из-за того, что меняются потребности пользователей. Находить аномалии в отчетах. Предсказывать вероятность оттока клиентов, чтобы вы могли более эффективно инвестировать деньги в их удержание. Сохранение конфиденциальности, в том числе избавление от необходимости устанавливать куки. Простая интеграция со всеми продуктами Google. Новинка, которую мы уже приобрели, это интеграция с YouTube. Google активно работает над тем, чтобы повысить качество оценки YouTube-компаний. К примеру, отслеживать в Row конверсии, оценку влияния YouTube-компании на ваши результаты. Или же бесплатно интеграция с BigQuery Export для тех, кто работает с большими данными или планирует настройку сквозной аналитики. Как будет происходить расчет сессий? В отчетах GA4 сессии будут, но считаться они будут иначе, чем в Universal Analytics. Сессия инициируется автоматически. Продолжительность сеанса – это промежуток между первым и последним событиями. Взаимодействия распознаются автоматически. Отправка событий в взаимодействие не требуется. Таймал от обработки поздних обращений составляет 72 часа против 4 часов UA. Если вы сравниваете количество сессий в отчете GA4 и Universal Analytics, то можете столкнуться с тем, что сессий в GA4 меньше, потому что хиты, которые были отправлены после завершения сессии, могут присваиваться к правильной сессии в течение 72 часов. Соответственно, отчеты по сессиям будут формироваться чуть дольше. Новое, но очень знакомое старое. В GA4 появляется новое значение «Свойства пользователя». Это определение, которое соответствует конкретной аудитории, конкретному пользователю. Например, пол, город, признак новый или вернувшийся пользователь, признак постоянных клиент и так далее. Свойства, которые касаются конкретных пользователей, распространяются на все их поведения. На основании свойств пользователя формируется аудитория для персонализации рекламы. Чего нет в новой аналитике? На данный момент в GA4 нет представлений, а управление доступами еще не внедрено. Если вы хотите анализировать расходы и ROAS не по Google Компаниям, в новом ресурсе пока нет импорта данных. Интеграции с другими продуктами Google еще не работают на полную мощь, например, Search Ads 360 и Display Video 360. Пишись с переходом или нет? Конечно! Чем быстрее вы перейдете на GA4, тем быстрее у вас начнут собираться данные для принятия решений, и тем быстрее вы получите ценность от ML инсайтов Кому уже можно переходить на GA4? Если сбор данных на сайте организован через переменные уровня данных DataLayer и Google Tag Manager, и чем меньше тегов, тем проще, нужно будет внести минимальные корректировки, если вы активно используете YouTube S или маркетинг на базе User ID. Кому стоит повременить? Если в качестве основного метода отслеживания используется скрипт в коде сайта, если вы используете GTM и при этом в контейнере много тегов, особенно если они привязаны к автособытиям, есть у вас большой сайт с множеством поддоменов, каждый из которых отслеживается отдельно. если нет системы метрик, унифицированных названий, значений событий и их параметров, единого подхода к иерархии событий. В этом случае непонятно, какие события важнее добавить в интерфейс GA в первую очередь, а с какими лучше повременить. Стоит ли прямо сейчас переходить на ga 4 решать только вам. А чтобы следить за обновлениями в новой аналитике, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео. С вами была Академия Вебком, до встречи!